Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» присоединяйтесь к и Клорией Копланд в их молитвенном домике в Арканзасе. Когда они начинают тему этой недели? Когда план Божий становится больше бури? Узнайте, как важно говорить хорошие слова в трудные времена. Здравствуйте, мы Канетой и Глория Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы просто благодарим мы и прославляем тебя Господь. за откровение с небес. Мы открываем свое сердце и свой разум для Тебя и Твоего Слова, Твоего Духа, Твоего Имени, Твоих путей, Твоих мыслей, которые выше мыслей наших. Но благодарение Богу мы можем иметь Твои мысли. Мы имеем ум Христов. Аллилуйя. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Добро пожаловать на сегодняшнюю передачу. Всю эту неделю мы снова здесь, в нашем молитвенном домике на юго-западе Арканзаса. В нашем месте смеха, хвала Господу. Мы пережили здесь столько радости за все эти годы. Да. Как я уже говорил вам на прошлой неделе, когда мы поженились, дедушка Глория занимался персиковым бизнесом. И у него здесь... В округе было несколько участков земли. Глория родилась здесь, в его доме, где-то в трех километрах отсюда. Всего несколько лет назад. О, да. И это место было одним из его участков. И здесь был персиковый сад. Но с годами они избавились от всех персиковых деревьев, и здесь не было ни дома, ничего. И он дал нам четыре акра от этого участка в 180 акров. И мы просто радовались Ему. Мы только-только поженились, и это все. У нас больше вообще ничего в собственности не было, за исключением действительно плохой машины. И Он дал нам это место. И мы позже стояли вон там, где сейчас стоит дом. И я просто стоял там и благодарил Господа. «О, Бог, большое тебе спасибо! Слава тебе и спасибо тебе за это место!» Мы были женаты всего год, и мы не так давно приняли спасение. Я просто стоял там и благодарил Господа за эти маленькие четыре акра. Говорил ему о том, как мы ценим это. И там чуть дальше было небольшое сухое русло, ручья. Я пошел посмотреть его. И я мог сказать, что Господь пытался мне что-то показать. И я недостаточно знал, точнее, я вообще ничего не знал о слышании Духа Божьего. Я просто действительно благодарил в тот день Господа. И я подумал, посмотрите на это. Можно было бы просто поставить маленькую плотину поперек этого широкого места. И каждый раз, когда во время дождя по руслу этого маленького ручья будет течь вода, она будет образовывать там пруд. И я крикнул «Глории!». Она подошла туда, и мы стояли там и смотрели на него. Я сказал, думаю, мне стоит кому-то позвонить. И у меня просто было это сильное побуждение в моем духе. Я имею в виду, что даже христианин-младенец может да. слышать от Бога. да. И вы будете слышать его, когда вы воздаете благодарение, когда вы прославляете его и благодарите его. Я позвонил по нескольким телефонам, и тот человек мне сказал, «Да, Копланд, вам нужно позвонить в департамент охраны природы штата, потому что у них сейчас есть специальный план, чтобы устраивать и выкапывать пруды по всему округу». «Неужели?» «Да». Я позвонил им, они приехали и выкопали этот пруд. И именно так с годами мы и обустраивали этот участок. И Бог показывал нам одно, и Он показывал нам другое. Но из этого я понял, что у Бога уже есть план. Это место было в Его плане, и Он уже мог видеть Его полностью завершённую. Это правда. Но Он доставляет нам радость принятия от Него. Он дает нам все обильно для наслаждения. Да. Он позволяет нам немного Аминь. творить. О, как мы насладились с годами этим местом. Поэтому мы хотели, чтобы вы наслаждались им так же, как и мы. И мы просто благодарим Бога за это. Главное, что у Господа да. есть такой же план и для вас. Где бы вы ни были, кем бы вы ни были, в каком бы отчаянии вы ни были, какими бы разбитыми вы ни были, или как бы хорошо у вас у ни было, у Бога есть совершенный план для вашей жизни. И у Него есть для вас место смеха и радости. Вам не нужно быть ограниченными и жить в старом, плохом, жалком мире. Да, но, брат Коплант, вы не понимаете, я потерял свой пенсионный вклад. Какая разница? Заведите себе вклад Иисуса. Или еще что-нибудь. Я имею в виду, забудьте об этом. Начнем с того, что все это несостоятельно. Наличные пойдут? Наличные пойдут. Хорошо. Ну, не совсем. В последнее время уже и они не имеют никакой силы. Но Бог заставит это работать. Да. Богу даже не нужны деньги. Он может благословить вас сверх всего само собой разумеющегося. Да. Перестаньте думать о том, чего у вас нет. Начните прославлять Его за то, что у вас есть, и Он начнет умножать определенные вещи Верить и вести ему. вас в определенные места, и у вас будет хорошая жизнь, где бы вы ни были и что бы вы ни делали. Да. Давайте снова вернемся к Евангелию от Матфея и посмотрим, что сказал Иисус. Так, у меня есть два разных места. О да, спасибо тебе, Господь, за то, что ты напомнил мне об этом. В 12 главе, давайте сначала прочитаем этот 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо... Итак, послушайте это. Это то, за что я действительно хочу, чтобы вы ухватились. Это должно отложиться на передовой вашего разума. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Не от того, что кто-то другой про вас сказал. Это не вина кого-то другого. Вы будете судимы не на основании того, что кто-то другой делает или говорит. Вы будете судимы на основании того, что говорите вы. И ваши слова больше ваших поступков. Потому что именно ваши слова и провоцируют ваши поступки. Сначала идет не поступок. Слова, которые вы говорите, они дают чему-то начало и с чем-то работают. И они превращаются либо в праведность, либо в грех. И вы будете судимы на основании каждого из них. Каждое слово, которое исходит из ваших уст, которое зародилось в Слове Божьим и в вере, записано. Послушайте, я обращусь к книге Малахи. Я хочу, чтобы вы это увидели. Скажу вам, меня это привело в такой восторг. Мне это показала моя дочь Келли. Я снова, снова, снова, снова, снова, снова, снова годами читал эту главу, потому что мы с Глорией читаем ее, когда отделяем десятину. Мы читаем ее, когда верим Богу, и мы противостоим пожирающему, которому запрещено для нас, да. потому что у нас есть определенные права, связанные с отделением десятины. Мы те, кто отделяет десятину, и у нас есть определенные права, привилегии. С небес. У нас есть да. привилегии, связанные с отделением десятины. И Бог сказал в 13 стихе 3 главы Малахии. «Дерзостны предо мной слова ваши». Глория, это шокирует. Это оказывает воздействие, что мои слова могут быть дерзостными перед Богом. Мы сотворены по Его образу. Мы единственное творение на этой планете, у которых есть право и власть выбирать свои слова и говорить их. И наши слова и близко не имеют той силы, которую имеют Божьи слова. Но Бог уже сказал Свои слова и дал нашим словам силу и власть да. над Своими словами. Потому что Он сказал, «От слов своих вы оправдываетесь, от слов своих вы осуждаетесь». И здесь Он пытается оправдать вас, а вы продолжаете осуждать самих себя. Это его система. Он, Он так, так это, сказал. это установил. Это было его волей и планом, чтобы да? сделать это. И посмотрите на это. Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савауфа. Знаете, как говорит это большинство людей? Тебе просто все равно. Я соблюдаю Слово Божие. Я хожу верой, а тебе все равно. Послушайте. Он так возлюбил вас что отдал Сына Своего Единородного. Да. И затем этот Единородный Сын так возлюбил вас, что взял ваши грехи, немощи и болезни, сошел в ад и пострадал там. И после этого вы будете говорить Ему, что Ему все равно? Нет, такие слова дерзостны перед Ним. И они говорили. И ныне мы считаем надменных счастливыми или благословленными. Надменные никак не могут быть благословлены благословениями Божьими. Да, лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Глория, ты это слышишь? Это зависть. Они в естественном. Они смотрят на людей. Кто человек я возможно, в этом не виноват, Бог, ты в этом виноват. Ты все напутал. Разве не это первым делом сказала да? Да. Это да? все. Та женщина, которую ты мне дал. Это все из-за нее. Нет, не из-за нее. Он понимал, что происходило, а она нет. Это была не ее вина, а его. И послушайте это. Мы считаем надменных благословленными. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушает Бога, но остаются целы. Вон тот человек в том большом доме на большой машине. И все остальное, что вы видите, вы не да. можете видеть его сердце, и вы не знаете, откуда он все это взял. Вы не знаете, Бог ему это дал, или же он все это украл. Что ж, если он это украл, я вам гарантирую, это не благословение Божье. А если это благословение Божье, то это не ваше дело, да? это Божье. Но 16 стих. О, Глория, я не знаю, смогу ли я усидеть в этом кресле и прочитать это. Это просто приводит меня в такой восторг.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 Вот еще одно свидетельство того, что ваши слова важны. Да, они важны. Они важны. И что я здесь видел? Знаешь, мы с тобой делаем это постоянно. Мы постоянно говорим о плане Божьем. И я говорю, «О, Глория, послушай это». И она отвечает, «Да, мы сидим дома в наших двух креслах и начинаем». И мы начинаем. просто получаем огромное удовольствие. Мы приезжаем сюда или в какие-то другие места, которыми да. Бог благословил нас. И где бы мы ни были, мы будем сидеть вот так в креслах. Я думал сегодня о том утре, когда Господь показал нам 26 главу Бытия, где Исаак сеял во время голода. И мы читали это. И, Боже мой, Слово Божье начало выпрыгивать из нас. Мы сидели тогда около камина. За окном шел снег. Мы были в Колорадо. Шел снег. За окном была не погода, а мы... Вся наша комната наполнилась славой Божьей. Это было самое необычное переживание. Это была слава Божья. Мы сидели там более шести часов, говоря о Слове Божьем. И Бог просто поверх одного откровения давал другое. Одно поверх другого. Спасибо тебе, Господь. Одно поверх другого. Почему? Нам это тоже понравилось. Почему он это делает? Из-за этого. Мы часто это да. делаем. И мы проводим так с ним время. Именно в такое время его план раскрывается. Вы не получите четкого и ясного понимания его плана, пока вы говорите о плохой экономике. Да. О бедный я! Это о, посмотрите, план. что сделали мне демократы. Да, но посмотрите, что два года назад сделали нам республиканцы. И о, что мы будем делать? Горе нам, все пропало, мы все теряем. Мы будем благословлены. Вот я что я писал будем свое делать. очередное партнерское письмо прямо перед тем, как мы сюда приехали. Я просто сидел там, и я начал писать. Но остановился. И ко мне пришло слово от Господа. Это все равно, что наблюдать за кем-то в клетке, кто бегает, хватается, кричит и орет, пытаясь вырваться из этой клетки. И чем больше они беспокоятся, чем больше они плачут и кричат, «О, я все теряю! Все пропало! О, мы умираем! О, мы больные!» И они просто бегают по кругу, бегают по кругу в этой клетке. Он сказал, «Это картина людей, которые построили свой дом на песке, завися от экономики, завися от правительства, завися от кого-то другого. Естественных да. вещей. естественных вещей, естественных планов, человеческих представлений и так далее. Вы думаете, что ваши права приходят от правительства, и они недостаточно для вас делают? Что ж, нет. Но человек... И Господь сказал, что этот песок был вымыт из-под их основания, и поэтому они покупают еще больше песка чтобы засыпать его под основание. Но он вымывается. И чем больше они его туда подсыпают, ничто не будет держаться. И чем больше они его туда подсыпают, и все обрушивается, все ходит ходуном. И он сказал, я хочу, чтобы ты обратил внимание на следующее. И глазами своего разума, просто в своем воображении, я мог это видеть, когда Господь говорил мне об этом. Он сказал, «Чем больше они кричат, все пропало, тем больше они теряют». Да. И чем больше они беспокоятся, беспокойство — это размышление над ложью дьявола и естественными окружающими обстоятельствами, а не над планом да. Божьим. И чем больше они беспокоятся, тем больше они кричат, и тем больше они это говорят. Понимаете? Они говорят слова своего это осуждения. как черная дыра, которая становится все чернее, чернее, чернее. И именно этим является заем денег для того, чтобы выбраться из долгов. Вы выкапываете все более глубокую яму, пытаясь выбраться из нее. Вы двигаетесь да. не в том направлении. Вы не можете выбраться, копая. Законом как Грэм это назвал законом ямы? Когда ты в яме, не Перестаньте копай. Перестаньте копать, когда вы в Перестаньте яме. Перестаньте копать, когда вы в яме. Вы не сможете да. из нее выбраться, выкапывая эту яму еще глубже. И когда вы занимаете деньги, чтобы выплатить долг, вы просто выкапываете эту яму еще глубже. Таковы люди. Так они подходят к своему здоровью. О, нам нужно здравоохранение. О, нам нужно здравоохранение. Более 400 тысяч человек в год умирает в американских больницах, в результате плохого хода, плохой медицины и всего остального. И во всех этих дебатах никто ни разу об этом не упомянул. Я не слышал, чтобы хоть кто-то об этом упомянул. Там уже разбериха. Люди могут поехать в больницу и быть там убитыми. Вот что получается, когда люди пытаются делать работу Бога. Вы передаете это в руки правительства. И что произойдет с этой цифрой в 400 тысяч? Я не поеду. У меня есть план здравоохранения для меня. «Я да. туда не поеду». «Нет, нет, нет». Это все равно, что пытаться обращаться за исцелением к змее. Она будет кусать вас и ранить вас. Я... Нет. Многие из врачей являются посвященными, хорошими людьми. Но просто они не могут сделать то, что может не делать могут. Бог. И во многих случаях их намерения не являются плохими. Они не являются плохими людьми. Да. Но проблема здесь в том, фактически, многие из этих людей призваны Богом в служение исцеления. Но идя в Него в естественном безблагодати от Бога, они не имеют силы исцелять. С другой стороны, мы знаем врачей, которые действительно знают Бога, которые имеют мудрость Божию. Знают, что они и знают, призваны. что они призваны. И они настолько замечательные. Такие Сильные замечательные. Люди. На них не влияет, что говорят об этом другие люди. Я служил одному врачу который очень-очень близок к нам. И Господь сказал мне: мы просто стояли там, и разговаривали друг с другом, он и его жена и мы с тобой. И ко мне пришло слово от Господа, как оно приходит на собраниях и в других местах. Он сказал: я призвал этого человека в служение исцеления. Он апостол в своей Аминь. сфере. Возложи сейчас на него руки. Как это ценно! Я согласился это сделать. Я не отказывался от этого. Но у меня в разуме мелькнула мысль. Господь, у меня в разуме пересеклись две сферы. Он служитель Евангелия. Бог назвал его апостолом. Но апостол просто означает того, кого послал Бог. Но он и доктор медицины. И в моем естественном разуме одно с другим никак не увязывалось. И я спросил Господь, «А как насчет этого?» Он сказал, «Кеннет, разве я не посылал тебя учиться?» Я ответил, «Да, посылал». Он сказал, «Что ж, я послал его учиться в его сфере. Я хотел, чтобы он знал, как функционирует тело». И я сказал, «Да, и ты хочешь, чтобы я занялся своим делом, не так ли?» Он ответил, «Да, если ты не возражаешь, сделай то, что я говорю тебе делать». Я сказал, «Да, Господь, я на это не жалуюсь». Я возложил на него руки, сошла сила Божья, и Бог сказал, «Я призвал этого человека, и он апостол в том, что он делает, и он в служении исцеления». Я послал его учиться, чтобы он изучил физическое тело. Это его работа, это его призвание, и он полон благодати Божьей. Скажу это вам, такое этот человек возлагает на вас руки и говорит вам, что с вами не так. Слава и так Богу. оно и должно быть. Аминь. Аминь. Боже мой, наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Канет и Глория Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Слава Богу, давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому Спасибо, уроку. Спасибо, Господь. Отец, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя, и мы благословляем Тебя за Твой план. Ты – Бог плана. Слава Богу! За Твою волю, Аллилуйя! Мы просто воздаем Тебе хвалу и благодарение за нее. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Я слушал проповедь Кейта Мура о плане Божьем. Знаете, мы не так давно записывали вместе передачи, и мы говорили о том, что Бог спланировал каждую маленькую деталь, так, чтобы все было наилучшим образом. Таков Он. Бог так возлюбил мир. Что отдал Сына Своего Единородного, зачем? Зачем Он это сделал? Аминь. Он дал нам чтобы самое снова вернуть в действие тот первоначальный план Эдемского сада, чтобы мы могли попасть на небеса, а не в ад. В любом случае, мы говорили об этом, и он начал говорить о плане Божьем, о воле Божьей, как о славе Божьей которая является любовью Божьей для всех людей. И это просто замечательная вещь, когда вы начинаете это осознавать. Давай, Глория, вернемся к книге Деяний. Мы начали говорить об этом на прошлой неделе. Помните, вчера мы говорили о том, что мы оправдываемся и мы осуждаемся от наших слов, не от слов кого-то другого. Однако ваши слова оказывают влияние на других людей вокруг вас, особенно на людей, которые не знают Бога. Вы должны быть Божьим планом благословения в действии, так чтобы те, кто не знает Бога, попадали под тень вашего благословения, и это благословение начинало работать в них. Я благословлю благословляющих тебя, и затем они начинают ходить в этом благословении. И это привлекает их к Иисусу. Это не просто привлекает их к вам. Это привлекает их к Иисусу. Но бывают времена, во время бедствия, когда именно ваша вера, возможно, спасет весь квартал. Или же... Или же... Или же мы увидим это прямо здесь, в случае с апостолом Павлом. Но как прошло довольно времени,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 нет, я его не слушаю. Не он мной командует, я им командую. В конце концов, я здесь сотник. Что он знает? Он всего лишь проповедник. Нельзя позволять заключенным управлять тюрьмой. Нет, нельзя, особенно заключенным христианам. Да. И поэтому он повернулся к капитану и спросил, «Что вы об этом думаете?» И что капитан ответил? Кормчему и начальнику корабля нежели словам Павла. И вот что они сказали. «А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра». И кроме того, там гостиница получше, и ночная жизнь получше, чем здесь. И что бы там еще ни было, что знали об этом так называемые профессионалы. Но все основывалось на естественном, на том, что мы можем видеть. Помните, когда Иисус сказал Петру, «Отплывите на глубину и закиньте сети. Давайте наловим рыбы». Петр ответил, «Проповедник». В синодальном переводе Библии говорится «наставник». Что ж, он назвал его не так. Иисус пока еще не был его наставником. Петр назвал его «Равви». Проповедник. Мы трудились всю ночь. Петр хотел быть уверен, что Иисус понял, что Петр знал, о чем говорил. То же самое сделал и этот сотник. Проповедник. Мы тяжело трудились всю ночь и ничего не поймали. Но только лишь потому, что ты так сказал. И Петр не почитал его слово. Он даже не знал, что слово Иисуса чем-то отличалось от слова кого-то другого. Но Иисус был равви, и у Петра было определенное уважение к нему. Он сказал, «Мы отплывем». И Иисус сказал, «Закиньте свои сети, множественное число, все, которые у вас есть». Петр же закинул сеть. И это была прогнившая сеть, потому что когда в нее набралась рыба, она порвалась. Это был единственный случай, во многих других случаях. Однажды они поймали так много рыбы, это записано в Евангелии от что не могли сдвинуть с места сеть. Там было так много больших рыбин, но сеть не порвалась. И в тот же самый день, когда были закинуты все остальные те сети, ни одна из них не порвалась. А Петр закинул гнилую сеть, которую ему не пришлось бы потом по возвращении вымывать, потому что он знал, что они ничего не поймают. Поэтому то, что знал Петр, основывалось на его опыте как человека. А то, что знал Иисус, основывалось на его опыте того, что он знал от Духа Святого. Он знал благословение Авраама. Ни одна рыба в том озере не могла противостать его желанию, чтобы они все туда приплыли и были пойманы. Но тяжелый труд, который является проклятием, все отпугивает. Итак, вот мы здесь. Здесь та же самая ситуация. И мы знаем, что здесь произошло. Они попали в ураган. 18 стих. По причине сильного обуревания, если вы посмотрите вот это слово «обуревание», вы увидите, что там идет речь об урагане, о буре. Тогда было три стадии ветра. Они есть и сегодня. Единственная разница в том, что сегодня мы измеряем его скорость километрами в час. Но что один километр в час меняет между штормом и ураганом? Просто таким образом они разделяют, что есть бриз, шторм, буря или ураган. В некоторых частях мира его называют циклоном. В других частях мира его называют еще как-то. Но это буря. Итак, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Первой их надеждой было «выбросим все за борт». Но это не помогло. Их корабль плыл. Я Они смеюсь, не плыли. Они что... были носимы. Помнишь что небольшую постановку, в которой Келли участвовала в школе? Они воспроизводили эту ситуацию, и у них была кукла, которая была якобы ребенком. И они выбрасывали груз за борт, да. Да, они выбрасывали груз за борт, дети поставили эту постановку, и она... Они просто выбросили ребенка и, и одеяло. Выбросила эту куклу за борт, выбросила ребенка за борт. Вы принимаете глупые решения, когда попадаете в бурю. Когда вы смотрите на естественное. Я помню это, о боже мой. Итак, они попали в бурю. Как говорит Писание, их маленький корабль начал носить. Они больше уже не могли управлять его движением. Корабль кружила. Они этого не знали тогда. Мы сейчас можем посмотреть на ураган, мы можем увидеть его вид сверху, и мы можем увидеть его форму, и как он движется. В то время они не понимали это таким образом. Даже моряки. Большинство из тех, кто попадал в ураганы, Никогда из них не выбирались. Но их корабль несло, и его кружило и кружило. Но также весь этот циклон двигался по морю, и они направлялись к земле опасным образом, поскольку они не могли управлять кораблем. Вся надежда на то, что они когда-либо могли быть спасены, ушла, потому что их надежда была в том, что они выбросят груз за борт, их надежда была в том, что они побросают с корабля вещи. Их надежда была в том, что бросить все коря и создать хоть какое-то торможение. И они сделали все, что они знали. Но корабль продолжала дико носить. И заметьте, что произошло посреди всего этого. 22-й. Или 21 стих. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Так, подождите минутку. Он мог бы обвинить во всем этом их. Он был бы как то животное в клетке, про которое мы говорили, которое пытается выбраться, и чем больше у него не получается выбраться, тем больше оно кричит и говорит, «Я не могу выбраться, я не могу выбраться, я не могу выбраться». Оно осуждается своими же словами. И чем больше оно говорит «все Отчаяние. пропало», тем больше дьявол может украсть. Так вот оно. И это как с этим ураганом. О, да, верно. Он просто кружит, кружит и кружит. О Господь, у нас нет никакой надежды. У нас нет никакой надежды. Все пропало, все пропало. И это их вина. Их вина. Я хочу быть уверен, что ты понимаешь, что это не моя вина, Господь. Это не моя вина. Я пытался им сказать, я пытался. Что ж, вы просто ведете себя, как они. И все отправятся на дно моря. Но посмотрите и послушайте, что он сказал дальше. Теперь же... Он просто использовал это, чтобы привлечь их внимание. Вам следовало послушать меня. Послушайте же меня теперь. Теперь посреди всего этого он привлек их внимание. И он говорит, убеждая вас ободриться». Откуда он мог такое взять? Ободриться посреди всего этого? Потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, Явился мне в эту ночь. Он не принадлежал тому ангелу. Он не служил тому ангелу. Он служил Богу, который послал ангела. И сказал, «Не бойся, Павел». Я верю, Глория, что если Господь позволит, до конца этой недели мы разберемся вот с этим моментом. Почему он сказал, «Не бойся, Павел». И какой страх должен был быть остановлен. Итак, тебе должно предстать кесаре, И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Потому что сейчас Его вера ответственна за то, чтобы сделать одно из двух. Да. Либо остановить эту бурю, что сделал Иисус на море Галилейском и спас всех в той лодке. Либо случится что-то другое. И он уже знал, корабль погибнет, но никто из нас не погибнет, если вы будете делать то, что я вам говорю. И прямо посреди всего этого, если вы прочитаете... Это ключевая вещь, если у вас проблема, вы должны делать то, что Бог говорит вам делать, чтобы выбраться из нее, иначе вы там останетесь. Независимо от да. того, кажется вам это правильным или нет. Аминь. Считаете ли вы, что там есть какая-то рыба или нет? Вы должны делать то, что он говорит делать. И чем хуже ситуация, тем, тем больше физическая. вам стоит прислушиваться. И не заламывайте себе руки и не бегайте по кругу, как животное в клетке. Это то, что Господь пытался да. мне тогда сказать. Да. Просто сядьте и успокойтесь посреди всего этого. Однажды моя двоюродная бабушка была при смерти. И они позвонили и сказали, «Если хотите увидеть ее живой, «Вам лучше приехать сейчас». Мы были у мамы, помнишь? Мы только-только приехали. И мама подскочила. Она как раз только приготовила для нас ужин. Какой-то омлет или что-то еще. И она сказала, «Давайте, давайте! Тетя Айли вот-вот умрет. Нам нужно ехать сейчас». И внутри я был готов отреагировать так, как я видел, реагирует мама. Мама не боялась, но она поверила этим словам. «Мы должны ехать туда сейчас, если хотим увидеть ее живой». И, конечно же, она намеревалась поехать помолиться. Но сила Божья поднялась внутри меня, и я просто взял власть. Я не позволил себе внешне сделать то, что внутри мне хотелось сделать не моему духу, но моей плоти. Моему разуму хотелось скачить и бежать. Я сказал: нет, мама, я даем свой ужин. Кеннет, поехали. Тетя Айли умрет до того, как мы приедем. Да, она это Видите, сказала? что она сказала? Она и... сказала неправильные слова, да. не так ли? И в то время моя мама была молитвенным воином. Но она это было в самом начале. Мы все тогда только-только учились. Мы все тогда только-только учились этим вещам. И позже она научилась этому, но тогда она этого не понимала. Я взял вилку и наколол кусок этого омлета. На вкус он был как кожа, но я ел его не потому, что я был голоден. Я ел его потому, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я взял власть над своими мыслями и власть над своими устами, потому что мне хотелось сделать то же самое. Если бы я это сделал, если бы я добавил свое согласие к маминому, Бабушка была бы мертва, поэтому я доел свой да, ужин. Верно. Она спросила, теперь мы можем ехать? Я ответил, я зайду в спальню и одену чистую рубашку. И она прыгала туда-сюда. И ты ухватилась за то, что я делал. В любом случае, для тебя это было естественно. Когда приходит проблема, реакция Глории, это успокоится. Она от рождения была такой. А когда она узнала Слово Божье, так она сильна, она просто успокаивается. Вы никогда не увидите, чтобы она из-за чего-то волновалась. Я соглашаюсь с этим. И поэтому она была вдохновением для меня. Я зашел в спальню и одел чистую рубашку. К тому времени, как я вышел оттуда, чтобы идти садиться в машину, я успокоился. Мы поехали туда, и когда мы туда зашли, ее уже перевезли в другую палату. У них просто еще не хватило времени, чтобы оформить свидетельство о смерти. Но врач уже сказал, она умерла. Из ее палаты ее перевезли в другое помещение, куда врач во время своих обходов мог бы зайти и подписать заключение. Мы зашли туда, и когда мы вошли в дверь, я мог четко слышать слово от Господа. Если бы я бегал туда-сюда, как то животное в клетке, я не смог бы этого услышать. Все, что я мог бы слышать, это Али умерла», Али умерла». Я бы зашел туда и сказал «О, Боже мой, тетя Али умерла до того, как мы смогли сюда приехать». И на этом бы все и закончилось. Но Аля осталась бы мертвой. Слыша, что сказал Бог, я подошел. Я сказал те слова, которые сказал Бог. Я прочитал те слова, которые Бог сказал прочитать. И когда я это сделал, ее глаза открылись. Она спросила, «Кеннет, что ты здесь делаешь?» Такая же милая и добрая. И она была просто прекрасной, прекрасной женщиной, любившей Бога. Она прожила еще два года, и она была уже в преклонном возрасте. Она прожила еще два года. И мама как-то раз ехала в город, и к ней пришло слово от Господа. «Зайди в дом тети Али». Она зашла к ней, и тетя Али сидела в своем кресле-качалке. Мама зашла туда и спросила, «Тетя Али, «Пришло ваше время?» Она ответила, «Верю, что да. Он ждет меня там почти весь день». Я сказала ему, «Сэр, я скоро буду с вами». Мама спросила, а «О ком вы говорите?» Она ответила, «О, об Иисусе». Она думала, что мама могла его видеть. «Это Иисус! Он там почти весь день!» Мама сказала, «Почему бы вам не...» «Хотите, чтобы я помогла вам лечь в кровать?» Она ответила, «Да». Мама помогла ей лечь в кровать. И она сказала, «Тетя Айли, просто положите свою голову на подушку, и пусть так и будет». Она ответила, «Хорошо». И она положила голову на подушку, сказала два-три слова на иных языках. Так оно должно быть. Она ни разу не говорила на иных языках за всю свою баптистскую жизнь. Но она, она сказала несколько слов на своем молитвенном языке и ушла к Господу. И она ушла в Божий срок и в свой срок, а не в срок дьявола двумя годами раньше. И эти два года она была энергичной. Она наслаждалась жизнью. Она просто замечательно проводила время. А замечательным временем для нее было просто сидеть и читать Библию, молиться и любить своих внуков. И именно это она и делала. Важно исполнить долготу своих дней. Это может произойти только, если вы постоянно, абсолютно осведомлены. Люди говорят, ну знаете, Бог все контролирует. Да, но вы в Его контроле. Вот что важно. И вы остаетесь в этом контроле, продолжая иметь власть над своими словами, власть над своими мыслями, какой бы ни была ситуация. И Павел вышел туда. И на этом я и закончу. «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Он выходит и говорит, «Ободритесь». Итак, вы готовы к этому? О, позвольте мне вам кое-что показать. На вас это произведет впечатление что заставило Павла выйти и сказать «ободритесь». Меня это интересовало, и мне это продолжало не давать покоя. И Господь сказал мне, «Посмотрите сюда. Все, что вам нужно сделать, это вернуться в 23 главу книги Деяний, в 11 стих». У Павла снова проблема. Как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, Повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему. В этот раз да. это был не ангел. И, Глория, именно поэтому Господь не явился ему на корабле. Он просто да. послал своего он ангела ему напомнить ему то, что он уже ему сказал. Послушайте это. «Дерзай» или «Ободрись, Павел». Вот откуда он это взял. «Ободрись, Павел, ибо как ты свидетельствовал надлежит о мне в тебе. Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Он знал, что он раньше этого не умрет. Но тот ангел должен был напомнить ему, в чем состоял для него план Иисуса. Поэтому что он сделал? Он вышел и процитировал Иисуса. «Ободритесь, ободритесь, все будет так, как сказал мне ангел. И что он говорит? План Божий больше, чем этот шторм. Да, шторм. План Божий больше, чем эта змея, которая выпрыгнула из костра и повисла на мне. И он просто стряхнул эту змею в огонь. Он направлялся в Рим. Но по дороге в Рим у него было собрание пробуждения, на котором исцелился отец, начальник этого острова, и все жившие на том острове. И весь тот остров обратился к Богу. Аминь. Слава Богу. Он направлялся Победа. в Рим. План Божий был сильнее всего, что да. мог сделать дьявол, чтобы потопить Слава тот корабль. Богу. И что произошло? Он вложил в свои уста слова Иисуса. Он тогда не мог открыть Новый Завет и вложить в свои уста написанные в нем слова Иисуса. А мы можем. Аллилуйя. И это имеет такую да. же силу, как если бы там стоял Иисус. Иисус сказал, что это имеет большую силу. Аминь. Слава. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. Мы, Канет и Глория Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку и скажу вам: Вы будете рады, что вы это сделали. Отец, мы воздаем тебе Спасибо, хвалу Господь. и благодарение. Мы так ценим тебя и Твое Слово. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты отдал за нас свою жизнь, а также за то, что Ты дал нам свою жизнь. Это просто замечательно. И мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса, аминь. аминь. Знаешь, Глория, буквально за секунду-две до того, как включили камеры, мы здесь, в нашем молитвенном домике, в нашем семейном месте на юго-западе Арканзаса, а я вдруг подумал о том, что у нас есть правнук, который пока еще здесь не был. У маленького Джастаса да. пока еще не было возможности сюда приехать. Ему пока, Ему пока все равно. Все равно. Он в мае 2010 года только родился. 8 мая. Это наш первый правнук. Но более того, у нас родилась еще одна внучка. Поэтому вместе с еще одной внучкой у нас уже 10 внуков, а также у нас родилась еще и правнучка. То есть у нас уже есть два да, правка. бы не сбиться со счета, сколько их. Да. Мы можем еще раз начать это место. Хвала Господу. Аминь. Это замечательное время. Бог так благ и замечателен. Слово Божье работает. Слово Божье работает. Аминь. Благословение — это факт. Давайте вернемся туда, где мы были в книге Деяний с апостолом Павлом. Он находился посреди этого урагана. Они попали в этот ураган и затем потеряли контроль над кораблем. Они выбросили все за борт все вещи и провизию, затем они выбросили за борт весь груз. Они бросили и коря и все остальное, что могло создать какое-то торможение. И Писание говорит, что корабль был носим, они тогда не знали того, что знаем об урагане мы с вами. И мы знаем, что это был ураган. Из тех слов, которые были использованы, и те слова, которые мы сейчас используем, для описания урагана это те же самые слова, которые были использованы здесь. Ветер бурный, сильное буревание, буря. Также для описания его у них было еще одно слово. Эвроклидон. Они знали, что это было что-то огромное и ужасное. Чего они не знали, так это того, что он вращался по кругу. Весь этот циклон вращался вокруг своего центра и одновременно двигался по морю. Они этого тогда не понимали. Но они знали, что у них были большие проблемы. Поскольку корабль носила, они потеряли над ним контроль. И мы знаем, что они попали в ураган, потому что 14 дней они не видели ни неба, ни звезд, ни солнца. Так что они провели в этом две недели. Этот ураган продвигался по морю, и они были в нем. В своем разуме они знали, что они направлялись к земле. Поскольку они знали, что именно так эти бури себя и ведут. Они не знали, в силу чего так происходит, но они знали, что именно так и происходит. Поэтому они принимали свои решения, основываясь на том, что они понимали, а не на том, что апостол Павел пытался им сказать, что он получил в своем духе. Разница между ним и командой, начальником корабля и всеми остальными, согласно Писанию. Павел знал, что он должен был отправиться в Рим. Он знал, что он должен был стоять перед Кесарем. Он знал. Иисус явился Ему он получил слово, и сказал Богу? это. Затем приходит ангел, и напоминает Ему, что он должен быть там. Поэтому Павел выходит и говорит: ободритесь! И в 22 и в 23 главе книги Деяний именно это Иисус ему и сказал, когда он был тогда в тюрьме, и они были готовы убить Его. Иисус сказал, «Дерзай» или «Ободрись, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Будь радостным. Поэтому Павел вышел и сказал той команде слова Иисуса, «Ободритесь». Иначе как кто-либо может сказать «Ободритесь» посреди шторма? Их тошнит. Они не могут ободриться. Но у него было на этот счет слово у него от было Господа. Слово. это так здорово и никогда в этом не было. Поэтому он думал. вложил в свои уста это слово Иисуса. Он не мог прочитать слова Иисуса из да, Нового верно. Завета и вложить их в свои уста. Иисус должен был ему сказать. Иисус сказал: "Благословлены, не видевшие и уверовавшие". Помните, что он сказал Фоме? Однако тогда Иисус мог донести до него это слово лишь явившись ему или лишь через уста пророка. Но в ту ночь, в той тюрьме, не было пророка. На том корабле в ту ночь. Единственное, что Иисус мог сделать, это явиться апостолу Павлу. Или же послать ангела и напомнить апостолу Павлу. И когда это произошло, да. план Божий стал больше того шторма. План Божий стал больше того шторма. И в этом здесь суть. Этот план больше дьявола. Этот план больше всего, что может бросить в вас ад. Да. План Божий. Но что польза от плана, когда вы не знаете, в чем он состоит? Когда вы не обращаетесь к Богу, чтобы узнать, в чем он состоит, и вы не посвящаете себя Богу, обещая держаться его плана в своей жизни. По-другому это можно назвать волей его Божьей. Воля. О воле Божьей было рассказано много лжи, и у нее плохая репутация среди христиан. В мире все считают, что вы не можете знать волю Божью. Но вы никогда не знаете, брат Копленд. Нет, вы знаете. Вы знаете. Но в христианских кругах, ну, если бы я решил исполнять волю Божью, он может послать меня в Тимбукту. Откуда вы знаете, что Тимбухту... Не будет местом вашей радости. Откуда вы знаете, что Тимбукту не будет для вас самым лучшим местом на земле? Там ваша радость, там да. ваш мир, там ваше богатство. Там для вас пребывает благословение Господне. Да. Вы решили, чем вы хотите заниматься, или ваша мама позвала вас делать что-то другое, или ваша бабушка хотела, чтобы вы занимались чем-то, или церковь хочет, чтобы вы что-то делали, или они не хотят, чтобы вы что-то делали. Они смотрят на это через свою благодать, через свое место. А вам нужно посмотреть да. на это Божьими глазами. Для Amen. вас. Отличная проповедь. Итак, подходя к этому, подходя к этому, мы говорили об этом в заключении прошлой недели, и сейчас мы снова к этому вернемся. Как это применимо к нам сейчас? Во-первых, Слово Божье должно быть окончательным авторитетом в вашей жизни. Да. Вы начинаете с этого. Например, план Божий. Мы знаем, что это план Божий и Божья воля, чтобы все люди спаслись. Пришли к познанию истины и спаслись. Мы знаем, что это Его план. Ранами Его вы исцелились. Мы знаем, что это Его план. Бог восполнит все ваши нужды по богатству Своему в славе. Мы знаем, что это Его план. Когда мы начинаем с того, что написано в Слове Божьем, мы начинаем с этого. Затем что мы делаем? Хорошо, давайте на минутку обратимся к десятой главе послания к евреям. И мы увидим, как это сделал Иисус. В этой десятой главе, посмотрите на третий стих. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. «Посему Христос, входя в мир...» Итак, о ком здесь говорится? Об Иисусе. Почему? Потому что план Божий не мог быть выполнен и завершен кровью животных. Да. Это был лишь прообраз его плана. И в Ветхом Завете он был предназначен для того, чтобы чтобы привести их к заключительной стадии Его плана. Но послушайте дальше. Когда Иисус входит в мир, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил Мне». Откуда Он это взял? Это Писание. Он цитирует Слово Божье из Ветхого Завета. Иисус нашел Себя в Писании. И он продолжал это осуществлять. «Да будет воля Твоя!» Позвольте мне вам с этим помочь. Вы точно так же могли бы сказать, «Да будет исполнен Твой план, о Господь, на земле, как на небе». Потому что воля Божья – это Его план. Его план – это Его воля. Он спланировал все это еще до основания мира. И мы буквально через минуту это увидим. Но посмотрите, как Иисус отреагировал на это. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне. Исполнить волю твою, Боже. Исполнить волю твою, Боже. Откуда он это взял? Узнал ли Иисус это от Бога, который явился ему? Нет, он узнал это из этой книги. Это хороший пункт. Разве это не важно? Да, это очень Помните, важно. Помните, когда Иисус сказал сатане, написано, сатана. Что Он делал? Иисус говорил сатане, Ты выкладываешь передо мной не Божий план. Я уже знаю, в чем состоит Божий план, и я буду его исполнять. Глория, Иисус знал, что Он планировал делать, когда ему было 12 лет. Его мама с папой не знали. Он думал, что им следовало знать. Им следовало знать. Но ну вот, Иисус сидел среди законоведов и докторов, да. книжников и священников. Он чувствовал себя как дома, говоря да. о Слове Божьем и задавая вопросы. Прошло два или три дня, и Иисус этого даже не заметил. Он узнавал то, что было написано в начале книги. Да, именно это Иисус и делал. И что еще? Он любил это. Он сказал, «Мама, да что с вами такое?» Разве вы не знаете, что я должен заниматься делом моего отца? Он был чуток к Богу, когда был еще маленьким мальчиком. Я видел таких мальчиков. Когда я был маленьким, когда мне было лет семь, восемь, я слышал, как мама постоянно молилась, и она постоянно говорила об Иисусе. Я был настолько чуток к Богу, и были люди, которые отговорили меня от этого, потому что я не видел никаких причин, почему я не мог делать этого и того, и того, и всего остального. «Ну, парень, знаешь, лучше быть осторожным». Да, да, да. Что ж, дьявол пришел, и он удовлетворил. Он подобрался ко мне, и а это чуть не стоило мне жизни. Но план Божий победил. Итак, мы можем обращаться к Слову Божьему точно так же, как это делал Иисус. «Господь, я здесь» чтобы исполнить твой план. Здорово. Да будет твой план исполнен в моей жизни. У меня есть только твои планы. Я планирую делать только а то, что ты да. планируешь, что я буду делать. И вам придется обновить свой разум в отношении этого, потому что этот мир говорит, ну знаешь, ты американец, ты можешь быть тем, кем захочешь. Я не хочу быть тем, кем я хочу быть. Я христианин. Я рожденная свыше чада Божья. Божий план для меня является да? самым лучшим, Верно. что я когда-либо мог переживать. Вот кем я был рожден быть. Все эти вещи, Глория, на которые я сейчас оглядываюсь, которые были у меня в подростковом возрасте, музыка была чем-то важным в моей жизни. Все эти разные вещи. Я любил стоять перед людьми, и люди говорили, я бы ни за что этого не сделал, а я бы не делал ничего другого. Я была одной из них. В тебе была благодать делать это, но ты должна была развить эту благодать. Во мне была благодать делать это, и я понял это раньше. Мне казалось это чем-то легким. Но есть другие вещи. Были какие-то вещи, которые давались тебе и другим людям настолько легко, а я должен был развивать это. В самом начале моей карьеры пилота, я не знаю почему, Я был как тот герой старого мультфильма, который ни при каких обстоятельствах не мог быть чистым. Что бы он ни делал, он пачкался и разводил грязь. Я разводил грязь. Я устраивал беспорядок, куда бы я ни шел. Летаю? Кабина моего самолета оказывалась настолько заваленной, что я думал, как я это сделал? Я открывал свой шкафчик в школе. Вам лучше было не открывать мой шкафчик. На вас бы вывалилось все его содержимое. И я вычищал свой шкафчик, но через два дня из него снова все вываливалось. Я как-то умудрялся наводить везде беспорядок. Моя одежда была разбросана повсюду. Я должен был научиться этой благодати. я должен был поставить Слово Божье на первое место, чтобы это сделать. Меня бросило в другую сторону настолько, что... «Не испортите это!» Потому что я должен был научиться тому, как быть прилежным и усердным. Мне это не далось легко. Время ничего не значило. Один час не хуже другого. Я имею в виду, что таким уж я родился. Казалось, что я таким родился. Никто не должен быть таким. Поэтому я взял Слово Божье, и Слово Божье... И... Ты стала для меня таким вдохновением в плане того, насколько ты была прилежной и усердной. Позвольте мне вам сказать. Я заходил на кухню, и там, на подоконнике, над кухоной раковиной, на маленькой тарелочке, лежал маленький кусочек конфеты. Я спрашивал, «Глория, что это?» Она отвечала, «Это моя конфета». Или, «Это мой десерт». «А сколько это здесь стоит?» Три дня. Что? Мы не были еще женаты, и я наблюдал за ней. Она шла мыть посуду. Брала этот маленький кусочек конфеты и клала остаток назад. До завтрашнего дня она больше даже от него не откусывала. Я думал... Это ненормальная женщина. Я бы съел эту конфету, обертку, коробку из-под них, поехал бы в город, купил бы себе еще одну коробку и поставил бы ее в холодильник. Я говорил, я никогда бы так не смог. Нет, я могу. Я должен был развить это, но я должен был делать это, будучи послушным Слову Божьему и продолжая смотреть на мое вдохновение, которым была моя жена. Бог дал мне кого-то и сказал мне, «Она для тебя, как закалка для стали. Заботься о ней. Она ценная для тебя. Она не даст тебе развалиться на части». И Глория вошла в мою жизнь, и она начала быть моим вдохновением, что я могу это сделать. И были определенные вещи, которые со своей стороны, если бы Бог сказал это сделать, я просто делал это. Я не задумался, развалится ли дом, или будет ли у нас что-то в следующий раз поесть. Я просто делал то, что Бог сказал сделать. И он позаботится обо всем остальном. И в ее случае это должно было вдохновлять ее, потому что для нее естественным было все сперва спланировать, а потом еще три раза на это посмотреть, прежде чем это купить. И я еду туда, покупаю эту вещь. И если она не подходит, покупаю другую. Нет, нет, нет, нет. Мне нужно три дня подряд ездить туда, смотреть на это, говорить об этом, смотреть на картинку. Просто покупай это. Но когда мы соединились вместе в Завете, и к этому добавилось Слово Божье, и мы вместе согласились, все, что Бог, Бог говорит Богу. в Своем Слове, мы будем это делать. Да. Мы являемся теми, кем Он говорит, мы являемся. Все, что Он говорит, является нашим, является нашим. Похоже оно на то или нет и мы соглашаемся об этом независимо от того, бушует буря или нет, нравится нам, как все выглядит или нет. Это то, что говорит Слово Божье. И мы позволили Слову Божьему учить нас, наши идеи и представления стали Божьими идеями и представлениями, и Писание говорит, что оно это сделает. И мы взяли эти обетования, что Его Слово будет приносить Его волю в нашу жизнь. Мне не нужен мой план, я свой уже попробовал. Он не сработал. Но когда мы оказались в Божьем плане, нам не нужно было заставлять его работать. И мы осознали, вот где наше место. И спустя все эти годы мы в согласии. Итак, что произошло? К какому месту Писания мы можем обратиться, которое описывает все это? Иисус сказал это настолько ясно. Во-первых, он сказал, что ваш Небесный Отец знает, что вам нужна пища, одежда и кровь, Поэтому даже не думайте об этом. Но, брат Копланд, как у меня вообще когда-либо что будет, если я даже не буду об этом думать. Он говорит о том, чтобы вы не волновались об этом. Вы должны думать о том, чтобы пойти Он в продуктовый о магазин. И о подобного рода вещах. И вы не едите все подряд, что хорошо выглядит или пахнет. Вы берете Слово Божье и узнаете, что является едой, а что нет, и все остальное. Но. Он сказал, чтобы вы прежде всего искали Царство Божье, искали план Царя. Да, совершенно верно. Ищите, что Царство Божье запланировало делать, потому что именно это вы и помазаны делать. Именно это вы и были рождены делать, именно там ваше место. Итак, вы ставите Слово Божье на первое место в своей жизни. Это основополагающие принципы, и они одинаковые в плане любого человека. Вы должны быть здоровы, вы должны преуспевать, как преуспевает и душа И быть ваша. полной радости. Да, быть полны радости и мира силой Духа Святого, согласно 15 главе послания к римлянам. Итак, вы берете эти основополагающие принципы, и затем вы ищете Царство Божье в отношении плана. И где вы запускаете этот план? Вы просто сидите здесь и ждете, пока не увидите видение? Нет, вы начинаете прямо там, где вы находитесь. Как вы это запускаете? О, это легко. Это самая легкая часть. Вы просто начинаете прямо там, где вы находитесь, делая людей преуспевающими, помогая людям, свидетельствуя людям. Господь, да, будет исполнен твой план. И не сидите там по 16 часов, пытаясь выяснить, что делать. Нет, нет, нет, нет. Идите. Идите в вере. Да, аминь. Если я нахожусь за 250 километров от того места, где я должен быть... Если мне нужно быть там сегодня, Бог сразу же приведет все в движение и доставит меня туда, даже если ему придется совершить чудо, которое он совершил для Филиппа, в силу конкретной ситуации. Но помните, что он сделал? Он послал Филиппа обратно туда, где он был. Когда вы свидетельствуете, помогаете людям, верите Богу, отдаете десятину, вы открыты для направления. Если вы хотите получать направление, вы должны быть открыты для исправления. Да. Если вы открыты для исправления, и ваши уши открыты для получения направления, тогда вы можете ожидать защиту. Тогда вы можете ожидать что план Божий начнет развиваться и работать. Развиваться и работать. Сатана будет атаковать вас, пытаясь забрать у вас это. Просто посмейтесь над ним и скажите, «Этого нет в этом плане. Это не мой план». Ободрись, Кеннет. Это не план Божий для тебя умирать молодым. Ободрись, Кеннет. Это не план Божий, чтобы служение обанкротилось. Ободрись, Кеннет, это не план Божий, чтобы служение влезло в долги для того, чтобы сделать то, что Бог сказал тебе сделать. И в заключение напомню вам следующее. Мы еще поговорим об этом. Почему ему пришлось сказать Павлу не бояться? Он уже знал, что должен был быть в Риме. Иисус ему сказал это. Вот тонкая линия здесь. Павел позволил той буре встать у него перед глазами, и он испугался, что не попадет в Рим. Ангел пришел и сказал, «Ты направляешься в Рим!» И он сказал, «Я направляюсь в Рим». Поэтому Он вложил в свои да. уста слова Иисуса и сказал: Ободритесь, ребята, мы это. направляемся в Рим. Аминь. Он изменил это, Он позволил вере высвободиться в этот план. Это то, с чем я долго боролся в ранние годы нашего служения. Я знал, что Бог запланировал, чтобы мы делали. Но у меня не было денег, чтобы это делать. Прежде всего, нам нужна была машина. Знаете, нам нужны были все другие вещи. Ну, давайте возьмем взаймы деньги и приобретем это. Этого не было в плане Божьем, потому что Писание говорит вам не неправильность. Не Вы оказываетесь связанными этой мирской да. системой. Мне пришлось научиться тому, как Поначалу верить Богу без долгов. Что мы были обречены. Да, поскольку мы да. другого не знали. И теперь, оглядываясь назад, мы видим, Боже мой. Это была свобода. Мы были обречены до того, как да, даже когда. Когда у нас были долги, верно. Поэтому это не дало нам быть обреченными. Наше да. время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Канат и Глория Коплан. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». И вы уже слышали, как я рассказывал об этом раньше. Когда мы поженились, дедушка Глория дал нам четыре акра этой земли. И затем, по мере того, как мы развивались в Господе, это место действительно развилось вместо молитвы. И наши дети а затем и наши внуки, и сейчас у нас еще есть правнук и правнучка, а также у нас родилась еще одна внучка. Нам придется расширяться. Мы растем, и это место постоянно выглядит все лучше и лучше. Итак, мы говорим о плане Божьем. Это замечательный план, прекрасный план. Это место всегда было запланировано Здорово. им. Божий план благ. Как вы в него входите? На первом месте первоочередное. Его Слово. Ваши слова. Помните, да. что сказал Иисус? Говорите Его Слова. «Я пришел исполнить Твою волю, Господь». Но это не все, что Он сказал. «Вот иду, как в начале книги написано о да, Мне. Написано. Исполнить волю Твою». Поэтому первым делом Иисус взял Слово Божье. Здесь есть определенные принципы. Первый. Это воля Божия, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это приводит вас в благословение? Это воля Божия для всех людей на все времена. Ранами его вы исцелились. Это воля Божья для всех людей на все времена. Слово Божие говорит «Я молюсь». И это не был какой-то маленький новообращенный. Это был апостол Иоанн. Там сказано «старица Иоанн. Он молился об этом в свои преклонные годы, и он сказал «Я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Итак, например, я говорю о том, что эти вещи являются планом Божьим. Где бы вы ни были призваны быть, кем бы вы ни были призваны быть, кем бы вы ни были рождены быть, вы были рождены ходить в этих вещах. Это никогда не было Божьим планом чтобы какой-либо человек потерпел поражение. Люди делают это сами. Они строят свои собственные планы и просят Бога благословить их. Зачем? Последуйте его плану. Он уже благословлен. И это величайший... Он может казаться самым диким. Вашей маме он не нравится, вашему папе он не нравится, вашему проповеднику он не нравится, вашему школьному учителю он не нравится. Почему? Они смотрят на него глазами своего плана. Хорошо сказано. Да, но, брат Копланд, я призван, я знаю, что я призван. Я знаю, что Бог дал мне талант, Он дал мне благодать. И Он призвал меня быть профессиональным спортсменом, но все, что я от всех слышу, это... Ну, тебе нужно найти настоящую работу. Настоящую работу. Найди работу. Поговорите об этом с Богом. Возможно, настоящая работа есть сейчас в этом плане, но поговорите об этом с Богом, поскольку, если это то, что вы призваны делать, Прежде всего, вы призваны быть его свидетелем. Вы призваны проповедовать. Возможно, вы не призваны, как апостол, пророк, евангелист, пастор или учитель, но вы призваны. Вы можете быть призваны в одно из этих служений. Филипп был призван в одно из них, но сначала он был дьяконом, и призвание евангелиста развилось в нем потом, по мере того, как Бог вел его. Поэтому Божий план для него работал, пока он был диаконом. Точно так же, как он работал позже, когда оно развилось в евангелиста. Поэтому то, что Бог призвал вас делать, прежде всего есть в Его Слове. И затем ваш жизненный план начнет развиваться. И вот еще кое-что. Мы увидим это сегодня в Слове Божьем. Совершенная воля Божья. Его совершенный план для вашей жизни. Ваше место радости. Ваше богатое место. Помните в псалмах, в одном из переводов Библии говорится, «И он ввел их в их богатое место». Они были вместе месте полной нищеты. Что же такое богатое место? Вы можете выйти на такой уровень, когда вы наслаждаетесь жизнью, и это не определяется тем, сколько у вас денег. Это не определяется размерами вашей собственности. Иисус сказал, что это не определяется вашим имением, это определяется Царством Божьим. Да. Поэтому ищите это Царство, и все это приложится вам. Дело вот в чем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Глория, я перестал нуждаться задолго до того, как у меня появилось много всего. Раньше я думал, что я не смогу прожить без мотоцикла. У меня появился мотоцикл, затем я устремил свой взор на самолет. Я не смогу прожить без самолета. Нет, нет. Я смогу. Нет. Иисус более важен для меня, нежели самолеты, машины, мотоциклы, скакуны и все остальное. Деньги, еда, что угодно. Иисус более важен. Почему? В нем удовлетворение для всех этих желаний и нужд. Что происходит? Когда вы удовлетворены и довольны, ваша вера работает. Когда вы в восторге от Слова Божьего, ваша вера работает. Когда ваша вера работает, работает благословение Господне. Когда работает благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит. Он приложит Можете вам все это. А вы в этом Божье. даже не ждались. Помнишь, как-то раз мы приехали домой, и там на крыльце сидел один человек с мотоциклом. Он сидел на крыльце с документами в руках да, и ждал, помню. когда мы вернемся домой. Я подумал, что он делает на моем крыльце? Я знал этого молодого человека. Отличный парень. Да. Он был призван проповедовать. Он сказал, брат каннет Господь сказал мне дать вам мой мотоцикл. Отличный мотоцикл. Я сказал, слава Богу. Это, Это было его лучшее его семя. Самое лучшее да. семя. Но послушайте, что он сказал. Господь сказал, что вы должны общаться со своими детьми, используя этот мотоцикл. Знаете, в чем я нуждался? Мне хотелось иметь что-то что я мог бы использовать, общаясь со своими детьми. Я не думал о мотоцикле, я думал о своих детях. Бог уже спланировал этот мотоцикл. И после этого из нашего служения вышло мотоциклетное служение. Все мои желания, которые, как я думал, были желаниями ездить на мотоциклах, я просто наслаждался этим еще до того, как стал достаточно большим, чтобы на нем ездить. Но все эти желания развились в служении. Это дало начало нашему мотоциклетному служению, не так ли? Это дало ему начало. Мы с тобой получали удовольствие, когда просто садились на мотоцикл и включали кассету с проповедью. Однажды мы доехали до дома наших родственников. Они спросили, сколько вы сегодня проехали? Глория ответила, три кассеты с проповедями Чарльза Кэпса. Это был большой магнитофон. Но это благословение, да. понимаете? И это не было удовлетворением какого-то желания или нужды, поскольку мы задолго до этого вышли на такой уровень, где мы ни в чем не нуждались. Мы были да. довольны Иисусом, довольны Словом Божьим и Его планом для нашей жизни. Мы прежде всего искали Царство Верно. Божье, и Слава все это прилагалось Богу. нам. Глория, давай обратимся к посланию к Ефесянам 5.17. И я хочу, чтобы вы кое-что здесь увидели. Отметьте для себя это. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Итак, это обетование, и это повеление. Разве Писание не говорит, что если кому не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и безупреков, но допросит с верой. Поэтому мудрость доступна. И я хочу, чтобы мы из этого увидели, что понимание находится в Иисусе. Он сделан для нас мудростью. Первое послание к Коринфянам. И эта мудрость, этот план Глория, прямо здесь. Он был там, когда вы были рождены свыше. Почему? Потому что еще до основания мира Бог приготовил для вас план, который был изумительнее всего, о чем вы когда-либо могли только подумать. Слава тебе, Иисус! Он не сделал вас подобными плану. Он сделал план подобным вам. Он сотворил вас подобными себе. Он знал, что то, что приводит в восторг его, будет приводить восторг и вас. И это намного превосходит все то, о чем может попросить или подумать человеческий разум. Он уж точно знал обо мне больше, чем знала о себе я сама. И это начало выходить оттуда, когда мы начали ходить в нем. Да. И мир, который превыше всякого разумения, всякого ума, всякого понимания. Мы с Глорией. Вместо того, чтобы лежать ночью в кровати и волноваться о том, что мы будем делать, мы лежим там и смеемся, и веселимся. Позавчера мы так развеселились, что мне пришлось встать во время обеда из-за стола. Она так меня развеселила, скажу вам. Я так разошелся, что просто смеялся на всю комнату. Наш дом всегда такой. И теперь, давайте откроем вторую главу послания к филиппийцам. До этого мы читали послание к Ефесянам. И вы записываете эти вещи, вы читаете их, и вы приходите к тому, что начинаете исповедовать их. Вы вкладываете эти вещи в свои уста. 13 стих 2 главы послания к филиппийцам. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Он убедит вас склонить вашу волю на сторону Его воли. И когда вы это делаете, именно тогда в действительности и приходит счастье. Радость и счастье – это две разные вещи. Мир, радость и счастье – это три разные вещи. Счастье имеет отношение к тому, что окружает вас в физическом плане, и к вашему физическому «я». Мир имеет отношение к... Слава Богу, я хорошо. могу иметь мир посреди чего угодно. Помните, когда Даниил заснул да. во рву со львами. Когда Петр заснул в темнице. Ему сказали, что утром ему отрубят голову. Это Ангелу мир. пришлось столкнуть его, чтобы разбудить его. Это мир. Это мир. И он в силе Духа Святого. И счастье приходит, когда вы обретаете такой мир и такое удовлетворение в себе, что не имеет никакого значения, что происходит вокруг вас. Вы просто ха-ха-ха, над всем смеетесь, с чем вы сталкиваетесь. И затем то, что окружает вас, начинает подчиняться вашей вере и начинает изменяться. Мы живем верой. Мы не живем тяжелым трудом. Мы работаем, но мы не трудимся тяжело в поте лица. Это часть проклятия. Мы работаем. Но мы не пытаемся найти работу. Мы работаем на Иисуса. И Он помещает нас куда-то с каким-то поручением. Мы работаем усерднее других. Именно поэтому мы получаем продвижение. Когда мы прежде всего ищем Царство Божье. Мы не просто сидим и ждем какого-то видения или чего-то еще. Нет. Если ваш работодатель освободил вас от вашей работы, вы не потеряли свою работу. Просто вас ждет другое поручение. Поэтому вы да. ищете Господа и говорите, Господь, покажи мне Твое поручение, что Ты хочешь, чтобы я сегодня сделал? Куда я могу сегодня пойти помочь кому-то? По крайней мере, пойдите в церковь и просто покосите там траву или сделайте что-то еще. Но когда вы окунаетесь в Слово Божье и начинаете углубляться в Него, именно тогда Его планы начинают развиваться и начинают вырисовываться. Мы приезжали сюда и слушали кассету за кассетой, кассету за кассетой. Мы изучали. Вот что мы делали. Мы изучаем Слово Божье. Мы проповедуем эти вещи, и мы изучаем Слово Божье. Из за этого будет вырисовываться его план. Посещайте конференции. Если вы ходите в церковь, которая проповедует против всего этого, уходите оттуда. Я согласна. Молитесь за них, любите их, но ходите в какую-то другую церковь. Чтобы получать питание. Боже мой, сидеть там и умирать около этой не имеющей веры горы? Пусть Бог их благословит. Если бы они знали, что не стоит этого делать, они бы этого не делали. Но послушайте, ваш выбор церкви не должен определяться тем, что бабушка купила туда пианино или еще что-то. Придите перед Богом. Это то, что я бы первым делом сделал, узнал, где моя церковь, и был бы в ней. Неважно. Вы должны. Ваша церковь может находиться в 15 тысячах километрах от вас. Она может быть в трех километрах от вас. Узнайте, где она, и будьте там. Потому что именно там ваше поручение, именно там ваша работа, и именно там ваша защита. Получите направление, исправление. И вы получите защиту, и вы будете в той церкви, в которой вы должны быть. И начинайте служить. Не ходите в ту церковь, чтобы просто получать питание от пастора. Узнайте, Аминь. в чем пастор нуждается, и помогайте ему. Помогайте церкви, будьте частью того, что происходит вокруг вас. Аминь. Итак, этот план. Я хотел, чтобы вы увидели из этого, что он уже в вас. Он здесь. Он не где-то в каком-то странном месте. Он здесь. Поэтому он работает там, если работает Слово Божье. Давайте очень быстро, давайте вернемся к посланию к Ефесянам. Там есть еще одно, чего я не сделал. Давайте откроем первую главу послания к Ефесянам. Девятый стих. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. Слава Богу. Видите? Он открыл ее. Теперь это наше дело, потому что она здесь. Он открыл ее. И теперь наше дело искать Царство Божье и позволить этому знанию ее открыться в нас. Это не что-то странное и не что-то дикое. Это не имеет никакого отношения к тому, Какую одежду вы носите, это не имеет никакого отношения к тому, есть у вас макияж или нет. Это не имеет никакого отношения ни к чему такому. Это имеет отношение к Духу Хорошо Святому. Хорошо знать, что это доставляет ему удовольствие, когда я знаю его волю. Да, да. Он не утаивает ее от меня, он хочет, чтобы я ее знала, чтобы я могла исполнять ее. Начнем с того, что люди могут настолько застрять на плоской части этих вещей, что пропускает всю волю Божью. Да. Люди трясутся над какими-то естественными вещами. Поэтому разберитесь с этим. Давайте же. Как говорит Глория, преодолейте это. Преодолейте Отбросьте это. Аминь. Она знает свое дело. Аминь. Итак, послание к Колосянам. Первая глава. Итак, понимаете все эти вещи? Вы вкладываете эти слова в свои уста. Это план Божий для вас, для меня, для Глории. Это его запланированный путь того, как мы можем знать его план. И этот план станет больше бури. Хорошо, Колосянам первая глава, первый стих. Павел, волею Божью апостол Иисуса Христа. И Тимофей, брат, вы обратили на это внимание? Павел, апостол по воле Божьей. И что это означает? Он знал, почему он был апостолом. Он знал, почему он писал это послание. Да, но он апостол. Хорошо, а кто вы? То, что вы призваны быть в автомобильном бизнесе, не делает вас менее важными для Бога. То, что вы призваны быть школьным учителем, не делает вас менее важными для Бога. Да, но, брат Коплан, школьный учитель не зарабатывает никаких денег. Послушайте, рожденные свыше, благословленные школьные учителя могут получать от Бога намного больше. Они могут сеять все, что дает им школа. Вы приходите к тому, что это является ничем иным, как вашим семенем. Ваш доход не определяется тем, что они вам платят, чтобы вы делали то, что вы делаете. Ваш доход определяется вашим даянием, вашим отделением десятины и вашей верой. Мы живем верой. Именно поэтому человеку, который живет верой, никогда не приходится изменять свой образ жизни, чтобы подстроиться под времена. Временам приходится изменяться из-за вашей веры. Говоря о школьном учителе, Келли и Стив дали мне биографию Лоры Буш, и я ее здесь читала. Она была школьной учительницей. Она была школьной учительницей в Западном Но Тихасе. в плане для нее было стать женой президента? Разве это не удивительно? Да. да. Скажу вам, Бог может это осуществить. И скажу тебе, Глория, кое-что еще. В плане Божьем быть... Первая леди Соединенных Штатов не является чем-то более важным, нежели быть школьной учительницей. Если вы там, где Бог призвал Совершенно вас быть, верно. вы, возможно, учите будущего президента Соединенных Совершенно Штатов. Верно. И то, чему вы учите этого детеныша, этого ребенка, извините, не животное, он человек, то, чему вы учите этого ребенка, будет очень важным, когда он станет президентом. Аминь. Аминь. Видите, как Бог спланировал это чтобы оно все работало вместе. «Да, но я хочу быть президентом!» Тогда вам незачем быть президентом просто лишь потому, что это вы хотите быть президентом. Но когда вы начинаете говорить «Знаете», я верю, что Бог призвал меня служить людям, Вы как хотите я служу быть Богу. тем, кем Бог хочет, чтобы вы, вы были. Вы хотите быть там, где Бог призвал вас Именно там вас благословение, быть. там мир. Я вспоминаю одного человека, Глория, когда я учился в старших классах. Я уходил в тот день из школы, и я не собирался возвращаться. И он это знал. Он был заместителем директора. Там было много раздора, и в моей жизни происходили действительно некоторые плохие вещи. Дьявол действительно готовил для меня план. Я уже был в дверях, и он сказал, «Кеннет, подожди минутку». А я его очень уважал. Он был хорошим человеком, честным, хорошим христианином. И я уважал его. Он сказал: Идем. И он повел меня к своей машине. Мы сели в машину. Он спросил: Ты собираешься бросить школу, не так ли? Я ответил: да. Почему? Я рассказал ему, в чем было дело. Он сказал: О, Кеннет, не позволит ему отговорить тебя от твоей школы. Не обращая на это внимания. Не обращая на это внимания. И послушайте, что он мне сказал. И, Глория, все то время я был полным негодяем. Я доставлял больше проблем, чем этот маленький... Но послушайте, что он мне сказал. Он сказал, «Ты больше этого». Он Понимаете? назидал тебя? Он видел что-то, чего не видел я. Что он делал? Он не разбирал меня по запчасти. Наверное, тебе хотелось сказать, «Я?» Да, люди мне такого не говорили. Люди говорили мне, каким никчемным я был. А он сказал, Кеннет, ты больше этого. Ты можешь просто не обращать на это внимания и Слава вернуться Богу, к своей здорово. учебе. Он сказал, ты доказал, Держись на что ты этому. способен. Ты намного лучший человек. Это Мой тренер история. по американскому футболу. Пусть Бог его благословит. Он поймал меня буквально через несколько дней после этого. Я согласился с мистером Дотсоном. Я остался в школе, но я по-прежнему был зол. И мой тренер по футболу. Это было до или после того, как ты проехал на своем мотоцикле по вестибюлю? Тебе не стоило это вспоминать. Но в любом случае, по-моему, нет. Что ж, наше время подошло к концу, ты можешь об этом не рассказывать. По-моему, это было уже после этого. В любом случае, мой тренер отвел меня в сторону и сказал, «Кеннет, ты выше этого. Ты больше этого. Тебе незачем так себя вести». Устами двух свидетелей. На меня повлияли тебя. два сильных христианина. Я не исправился сразу же. Но это попало в мой разум. И я начал думать. Ты никогда этого не забывал, не так ли? Не забывал. Я думал, знаете, он прав. И мой папа. Мой папа был прекрасным человеком. Он видел меня насквозь. Я знал, что он не был лицемером. Лицемерие это просто отговорка грешника. Да, вот верно. Что это такое. Если вам не нравятся лицемеры, не идите ва, там их полно. Да. Но суть в том, что план Божий был во мне все это время. Здорово. И что произошло благодаря тем двум людям, которые ободрили меня? Это был лишь небольшой шаг по направлению к этому совершенному плану. И тот человек, который вручил мне аттестат об окончании средней школы... Нет, он мне его не вручал, это другая история. Но в любом случае, за день до выпускного он сказал, некоторые люди оканчивают это учебное заведение, а другим мы выдаем аттестаты, чтобы избавиться от них. Угадай, к какой категории относишься ты. И я подумал, да мне наплевать, по крайней мере, я получил аттестат. И меня там больше не было. Я был неправ. Не имело никакого значения, были они правы или неправы. Да, верно. Важно то, что этот план был в Боге. И он начал работать после того, как я родился свыше. Чем больше я видел Слово Божье, чем больше я ставил Слово Божье на первое место, тем больше Слава этот план Богу. начинал Аминь. приводиться в действие. И вот мы спустя 45 с лишним лет, и я так рад. Слава Богу. Это довольный, благословленный. Аминь. Но еще задолго до того, как у нас появилось достаточно денег, чтобы куда-то поехать, мы были довольны и удовлетворены. Да. И под влиянием, Удовлетворенного Духа, моя вера работала, и пришло благословение. И именно тогда и пришли Здорово. финансы. Нас сделали довольными и удовлетворенными не финансы. Какое это удовольствие, когда вы можете делать то, что Бог призвал вас сделать, и у вас нет никаких долгов. Это как глазурный на В этом весь Наше ключ? время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы, Канет и Глория Копланд, и всю прошлую и эту неделю мы были здесь, в нашем месте, на юго-западе Арканзаса. И мы так рады, что вы смогли насладиться этим местом вместе с нами. И важная вещь, которая к этому времени должна быть настолько очевидной для вас, состоит в том, что любой человек, кем бы вы ни были, где бы вы ни были, это никогда не было Божьим планом для вас, чтобы вы были в тюрьме. Это не было его планом. Это был план дьявола для да. вас. Вы можете верить Богу прямо там, где вы находитесь. Неважно, если вы сейчас находитесь где-то в тюрьме. Сделайте Иисуса Христа Господом в вашей жизни. Позвольте Ему наполнить вас Духом Святым. Но вы не понимаете, что я сделал. Нет, я понимаю, что сделал Иисус. Мне все равно, что сделали вы. То, что сделал Иисус, намного больше того, что когда-либо могли сделать вы. Поэтому просто откройте себя для Иисуса. И вся его кровь, все его прощение, все его имя, все это отделит вас от плана дьявола. И у Бога для вас запланировано подобного рода место, как наше. Это зависит от того, какими он вас сотворил. Я знаю некоторых людей, это просто их место. Они просто рождены делать определенные вещи. Они быстрее предпочтут жить в небоскребе, нежели где-то в пригороде. Да, поэтому... Но у Бога есть для вас место мира. Аллилуйя. Вы можете начать с того, чтобы оно было прямо там да. в тюрьме. Но если вы будете держаться Бога, Бог исправит это для вас. И это может быть прямо там, где вы находитесь. Это начнется прямо там, где вы находитесь. Неважно, даже если вы находитесь настолько далеко в Неволе Божьей, что вы дневного света не видите, у Бога есть путь того, как запустить Его план в работу в вашей жизни. И не забывайте про небеса, потому что этот маленький отрезок жизни, который мы проводим здесь, является самым Аминь. коротким временем, которое вы когда-либо проведете в вечности. Неважно, если вы проживете полную продолжительность жизни в 120 лет. Это очень мало по сравнению с вечностью. Вы говорите о месте радости. И у нас оно есть. Слава Богу. Но Бог поможет вам прямо там, да. где вы находитесь. Аминь. И мы поможем им. Мы вышлем им бесплатные Конечно. материалы. И где бы вы ни были, что бы вы ни делали, это не должно быть плохое место. Вы можете сидеть где-то в башне исламовой кости, и вы не знаете, выпрыгнуть вам оттуда, да, верно. или что вам вообще делать, и вы можете находиться в еще худшей тюрьме, нежели тот человек. Но у Бога есть путь, и если у него вы есть сделаете план. то, что Иисус сделал, и сказал Бог, вот, или посмотри, я пришел исполнить твою волю, Аминь. твой план, О Господь, как в начале книги написано о Мне. Я являюсь тем, кем ты говоришь, я являюсь. Я могу делать все то, что ты говоришь, я Аминь. могу делать. И я все могу благодаря Аллилуйя. помазанию, которое укрепляет меня во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аминь. Поставьте его слово на первое место. А сейчас давайте вернемся к посланию к евреям. Мы говорили о послании к Ефесянам 5.17, Филиппийцам 2.13, Ефесянам 1.9, Колосянам 1.1, что тайна Божья и его воля уже была открыта нам Духом Святым, независимо от того, знаете вы ее или нет. Она открытого И верой вы можете получить это откровение. Эта воля сейчас в вас. Для вас это не тайна. Это тайна для этого мира. Но тайна Христа в вас. Наше упование, или надежда славы, или помазание в вас. Надежда Божья там. Поэтому все, что для этого требуется, это вера. И начинает приходить откровение. Вы погружаетесь в Слово Божье, вы посещаете конференции, у вас постоянно звучит проповедь Слова Божьего, и вы начинаете исповедовать это. «Мне открыт план Божий». И все эти слова, которые мы здесь читаем. Итак, в послании к евреям, давайте откроем там 13 главу. В 10 главе мы читали, где Иисус сказал, вот иду, как в начале книги написано о а мне, «исполнить волю Твою» или «исполнить план Твой, Боже». О чем молился Иисус? «Я иду исполнить волю Твою, Боже, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Да, но, брат Коплан, Божьей волей для него было быть распятым. Нет, это была воля Божья для меня, чтобы он был распят. Чтобы сделать что? Чтобы вернуть назад тот план, который был у Бога в Эдемском саду. Ад не является Моим домом. Аминь. Аминь. Не здесь на земле, не да. тот другой. Хорошо. Итак, 13 глава. Вы должны это услышать. Помните, здесь в этой тринадцатой главе говорится «Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же...» Переведите здесь слово «Христос». Это «помазанный». Аминь. Иисус помазанный вчера, сегодня и во вовеки. Но помазание Иисуса вчера, сегодня и во веки тоже, которое является снимающим бремена, уничтожающим ермо, силы всемогущего Бога. Слава Богу! Аминь. Аминь! А разве мы не тело Христова? Боже мой, я готов сейчас сорваться с места. Давай. Я счастлив от того, о чем проповедую. Мы тело этого помазания. Мы носим это помазание. Оно не ниже Иисуса тело, оно сонаследник с Ним. Слава да, Богу. это Его Дух, это Его Имя, это Его Кровь. Но мы Его. Аминь. И мы в плане, и план в нас. Аллилуйя. Вы в это верите? Да, да я аминь. верю. Скажите, да, брат да. да, я аминь. верю в это. Хорошо. Что ж, если вы в это верите... Подождите, пока мы не доберемся до этого. Подождите здесь немножко. Позвольте мне вернуться вот сюда. Та же самая глава, та же 13 глава послания к евреям, 5 стих. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Вот где ваше удовлетворение и довольство. Это не то, чтобы быть довольным и нищим. Бог сказал не это. Быть довольным в нем. Ищите прежде всего Царство Божье, и Он приложит да, вам все аминь. эти вещи. Но вы можете пойти и приобрести все эти вещи и по-прежнему не быть довольными, если вы недовольны в Нем. Точно. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Слава Богу. И восьмой стих. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки. Тот же. Тот же. И вы готовы прочитать 20 стих? Аллилуйя. Бог же мира, воздвигший из мертвых Господа нашего Иисуса. Кто? Бог, который воскресил Иисуса да. из мертвых. Он не Бог беспорядка. Он не Бог беспокойства. Он не Бог, который хочет подавить вас своей волей. Который хочет, чтобы вы делали что-то, чего не хотите делать вы. Нет, Он Бог всякого мира, слава Богу. воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Аллилуйя. Ему слава во веки веков. Слава Богу. Я закончил изложение аллилуйя. своей версии дела. Аминь. Слава Богу, аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Это намного сильнее тюремной камеры. Это намного сильнее жадного желания денег и богатства. Потому что оно принесет богатство, которое настолько выше денег, что деньги даже не могут этого купить. Слава Богу. И это делает деньги чем-то настолько простым. Я имею в виду, что деньги ничего не значат, пока вы не обменяете их на товары и услуги. И деньги предназначены для даяния а не для хранения. Но Библия говорит вам, что у вас должна быть кладовая. Он благословит вашу чем кладовую. чем больше вы даете, тем больше вы получаете. Слава Богу. Да. Но мы были намного более довольными еще до того, как у нас появились деньги. И да, до того, правда. как мы рассчитались с долгами. Совершенно Чем когда-либо раньше в своей жизни. Истина. И именно тогда наша вера начала работать и вытащила нас из долгов. Мы узнали истину до того, как это проявилось. Как да. результат знания этой истины. Получим мы эти деньги преждевременно. Мы бы протранжирили их точно так же, как мы протранжирили. Мы все бы вернулись остальные. к тому же, да. Мы бы внесли первый взнос на мы что. Мы бы, вместо того, чтобы выбраться из долгов, погрязли бы в них еще глубже. На что-то, да. Есть люди, которые просят у Бога семя, Он да. дает им это семя, а они идут и покупают на него шины. Но когда вы ставите Слава Его Богу. Слово на первое место, и вы понимаете: Эй, тайна Его воли не является тайной. Она внутри меня. Все, что мне нужно сделать, это принятию, и он будет вести меня в ней, он будет хранить меня в ней, и я буду Но в ней, не и она будет работать. Но вы не сможете это сделать, если Слово Божье не будет у вас перед глазами и не будет входить в ваши уши. Вот что производит все это. Вы не сможете иметь этот мир и ходить в этом благословении, пока это Слово не будет постоянно входить в вас. Знаете, давайте снова обратимся к Евангелию от Матфея. Это хорошее место, которое мы можем завершить эту неделю. Помните, мы начали с 12 главы, где Иисус сказал, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Не заботьтесь о том, чтобы постоянно пытаться изменить кого-то другого. Вы изменяетесь. Когда вы изменяетесь, вы можете стерпеть любого другого. Не они являются вашей проблемой. Обратитесь тут же к 13 главе и послушайте, что сказал Иисус. 15 стих. 15 стих. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит». Подчеркните или выделите это как-то. «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Это то, о чем ты говорила. Это не может попасть в их глаза, и это не может попасть в их уши. Поэтому их сердце запечатано. И как сказано в оригинале, да. чтобы в любое верно. время... Это когда? Это прямо сейчас. Прямо сейчас. О, это здорово, в любое время. Это прямо сейчас. В любое время. Это слова Иисуса, вы понимаете? Это сказал Иисус, чтобы в любое время они увидели своими глазами, услышали своими ушами, уразумели, поняли своим сердцем и обратились. Что это значит? Измените то, что вы видите, измените то, как вы все видите, измените то, как вы все слышите, измените то, что вы говорите. Позвольте этому слову изменить вас. В любое время, когда вы это сделаете, там написано «Я исцелю их». Слава Богу. Но подождите минутку. Он на этом не остановился. Ваши же блаженные или благословлены очи, что видят и уши ваши, что слышат. Скажите это громко. Мои глаза благословлены. Мои глаза благословлены. Мои уши благословлены. Мои уши благословлены. Видеть что? Слышать что? Хорошо, давай, Глория, посмотрим, о чем он говорил. Прочитайте 19 стих. Ко всякому, слушающему Слово о Царстве, он по-прежнему говорит о слышании. Не так ли? Хорошо, посмотрите, как я это сделал, чтобы помочь себе, когда я молился. Я принимал в то время исцеление в своем физическом теле. Я был сильно атакован в своем теле. Я пришел перед ним и сказал, Иисус, ты сказал, в любое время. Что ж, я делаю это прямо сейчас. Посмотрите, он показал мне это. Я взял карандаш, и от слова «Слово», «Слово о Царстве», я провел линию вверх вот сюда, потому что это то, что Он сказал. Всякий, кто слышит «Слово о Царстве», и я провел эту линию, чтобы в любое время они услышали «Слово о Царстве» своими ушами, и затем я провел линию от слова «Слово» вверх, чтобы они увидели Слово о Царстве своими глазами. Затем я провел линию вот сюда. И уразумели, поняли Слово о Царстве своим сердцем. И затем пусть это Слово обратит, пусть они изменят Изменя, то, как да. они думают. Изменят то, что они видят. Изменят то, что они слышат. Изменят то, что они говорят. Изменят то, как они поступают. Да. В любое время, когда они примут решение время. это сделать. Верно. Вот что он в любое сказал. время. Я исцелю их. Слава Богу. Это истина. И знаете, что произошло? Разве это не здорово? Он исцелил меня. Слава Богу. Я постоянно это использую. Если Бог сказал вам что-то делать, и у вас нет этих денег, ищите прежде всего Царство Божье, а не деньги. Я был в городе Литл-Рок много-много лет назад. И Господь говорил мне о том, чтобы делать определенные вещи, и я не знал никого, у кого было достаточно денег, чтобы это делать. И Он говорил мне обо всех доступных возможностях, о радио, телевидении, обо всем, через что можно было проповедовать. Да как это сделать, Боже мой? Я лежал на кровати. Мы проводили там в Литл Роке собрание. Я лежал там на кровати. На собрание приходило 50-60 человек. И я подумал, как можно выйти на все евангельские радиостанции на североамериканском континенте с 50 людьми, приходящими на твои собрания? Я подумал, а откуда я вообще когда-либо возьму достаточно денег, чтобы это делать? Я был готов, я хотел это делать, и я согласился это делать. Но я находился в таком положении, в каком на том корабле находился апостол Павел. Он знал, что он должен был отправиться в Рим. Ангел сказал, «Не бойся, Павел». Не бойся чего. Он не боялся того шторма. Он не боялся умереть. Он уже был однажды мертв и был воскрешен. Его побили камнями. Если вы не смогли убить меня, побив камнями, вы не убьете меня и здесь, на этом корабле. А если убьете, я уже написал в послании к одной из церквей, что я предпочел бы умереть, нежели оставаться здесь. Я приветствую это. Боже мой, я распрощаюсь со всей этой неразберихой. Как лучше быть с Иисусом? Нет. Апостол Павел боялся не этого. Он боялся, что не исполнит то, что сказал ему Иисус. «Ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, теперь ты отправишься в Рим. О, я умру здесь, и я не сделаю того, что я должен сделать». Но ангел пришел и сказал, «Нет, не бойся, не бойся ты направляешься в Рим». Поэтому Павел вышел и повторил то, что сказал Иисус. «Ободритесь, ребята!» Я услышал, я услышал от, Бога. от Бога. Аллилуйя. Поэтому страх остановлен. Его да. место заняла вера. И этот план это стал истина. больше бури. Именно это и произошло со мной в тот день, в Литл роке Я просто лежал там на кровати и я думал, это что-то слишком большое. Конечно, мы сделаем это, но как я вообще когда-либо это сделаю? Это не мой план, это не мое призвание собирать деньги. Я об этом не думал. Но это правда. Это не мой план собирать деньги. Мой план проповедовать Слово Божье. Это все, что я призван делать. Проповедовать Слово Божье. Я не призван собирать деньги. Я призван проповедовать и давать. И я продолжал лежать там. Но я не думал таким образом. Но ко мне пришло слово от Господа. И оно возгрело меня так же, как Павла на том корабле. Оно возгрело меня. И он сказал, «Кеннет, не ищи пути того, как привести деньги». «Ищи пути того, как нести Слово Божье». Аминь. Деньги отреагируют. Да. Деньги придут. Это развернуло мое представление на 180 градусов. Вы не приводите деньги, чтобы выполнить работу. Вы выполняете работу. Деньги придут. Если он говорит мне что-то сделать, и я для того, чтобы это сделать, иду и беру взаймы деньги у грешника, то теперь я слуга этого грешника, а не слуга Иисуса. Поэтому вот это представление... Это было много лет назад, да. и это исполнялось из года в год. Я должен был бороться за это и продолжать обновлять свой разум да. в отношении этого. Потому что у нас ничего не было. Оставайтесь в своей вере. У нас вере. ничего не было. Мы нуждались во всем. Когда мы ухватили за это, у меня даже толком не было никакой одежды. У меня был один костюм, и он столько раз перешивался, что выглядел смешно. Потому что благодаря Богу я сбросил кучу избыточного веса. Как мы что-либо будем делать? Что ж, Богу пришлось начать учить нас, что Он знает, что я нуждаюсь в одежде. Он знает, что я нуждаюсь в этих вещах. Не заботьтесь, перестаньте пытаться спланировать все это и то, как вы получите на это деньги. Вы просто начинаете прославлять Бога и говорить, «Я твой человек, я буду исполнять твой план, и я прежде всего буду искать Царство Божье» и Он начинает прилагать эти вещи. Если грешник прилагает эти вещи, то я должен делать с этими вещами то, что Он говорит делать. Если Иисус прилагает эти вещи, то я делаю с этими вещами то, что Иисус говорит делать. И Он даст мне эти вещи, и Он одолжит мне это. Он не отдолжит мне совсем У тебя чуть -чуть. была смелость веры сделать следующий шаг, а затем следующий? Иисус даст мне больше, чем я заслуживаю. Да. Это все, что мы должны были сделать. Следующий шаг. Это казалось чем-то огромным, в наших глазах это выглядело чем-то огромным, но в его глазах это был лишь маленький шаг. Но по мере нашего движения вперед шаги становились все больше. И я по-прежнему поддерживал это, да. пока наш разум полностью не обновился в отношении этого. Выйдя на такой уровень, когда вы уже не заботитесь. Я возложил всю заботу о деньгах на Бога. Я не давлю на людей в вопросе денег. Они не являются моим источником. Иисус мой источник. «Да, брат Копланд, но есть много источников». Нет. Возможно, есть много разных каналов, но источник только один. И Бог может сделать это различными путями, но это уже не мое дело. Он сделает это честно. I mean... Поэтому зачем мне спрашивать у него, откуда он это возьмет? Я не забочусь. И я так развеселился, когда увидел тот старый вестерн. Мне нравятся вестерны. Я увидел Тома Селика в том фильме «Монти Уолш». И Том сказал... Вы даже не представляете, насколько мне все равно. Я оживился, я сказал, да, это то, что я говорил дьяволу. Мне все равно. Я не забочусь об этом. Я возложил все свои заботы на Иисуса. И каждый раз, когда сатана начинает давить на меня, ты не сможешь этого сделать, ты не сможешь этого сделать. Зачем мне заботиться? Могу я это сделать или нет? Иисус хочет, чтобы это было сделано. И я хочу, чтобы это было сделано. Да. Иисус позаботится, Он позаботится об, этом. об этом. Он тот, кто мне заботится это нравится. обо мне. Он позаботится об этом. Аминь. Разве это не здорово? Вам нужно вложить это в свои уста. И это 1 Петра, 5 глава, 6 да. по 10 стихи. возложите свои заботы. Если вы это знаете, там сказано, что Он утвердит вас, Он совершит вас, Он вознесет вас, и Он укрепит вас. Слава Богу. Поэтому, очевидно, заботы ослабят вас, сделают вас неутвержденными, изнурят вас. Да. Аминь. Поскольку, если, когда вы возлагаете заботы на Него, это утвердит вас, вознесет вас свое время, укрепит вас. Тогда Он может что-то с этим сделать? Да. да. Поэтому вы идете туда и... И Он сделает. Вы утверждаете все это. И затем, когда на вас сходит забота, вы говорите «нет». Второе Коринфянам 10.5 «Дает мне могущественную силу не спровергать всякий замысел, и пленять всякую мысль. Послушайте. Для нас это было большим откровением. Послушайте, да. И Фил рискал действительно мне в этом плане помог. Знаете, его посадили в тюрьму за что-то, что даже не было чем-то незаконным. Они использовали это, чтобы обвинить его в глазах присяжных. После этого они отправили его на год в тюрьму. И он сказал мне, «Я понял там, что значит посадить мысль в тюрьму, пленить ее» посадить да. ее в тюрьму. Он сказал, «Ты судишь себя, не так ли?» Я ответил, «Да». «Разве ты не судишь свои мысли, помышления и замыслы?» «Ты должен судить и помышлять только о том, что любезно, достославно, что только добродетель и так далее». Да. Он сказал, «Когда эта мысль возвращается к тебе, пытаясь принести тебе эту заботу, мне приходилось делать это в тюрьме, потому что иначе бы, я знал, что я не был виноват в том, в чем меня в конечном итоге обвинили. Я разобрался с этими мыслями и чувствами обиды еще до вынесения приговора. Но, сказал он, приходит жалость к себе и все остальное, и пытается пробраться в твой разум. Он сказал, нет, я сужу тебя, мысль, и я приговариваю тебя жить в тюрьме. Никогда больше ко мне не приходи. И он сказал, что иногда эта мысль пока вы действительно не утвердитесь в этом. Эта мысль возвращается. И тогда говорите вслух, «Кто разрешил тебе выйти?» Возвращайся на свое место. И Глория, это просто укрепило всю эту концепцию. «Да будет исполнен твой план». Да, Я не должен заставлять его произойти. Да, Я верно. просто поступаю так, как мне велено и сказано. И я усердно работаю над ним, и я наслаждаюсь им, и я исполняю его. И даже тогда, когда я устаю и утомляюсь, и я думаю, «О, как я это сделаю?» Не начинайте. Больше. Тот, кто вас, больше того, кто в мире. И именно а так, так вы это и сделаете. И затем вы возвращаетесь к этому плану и думаете, «О, аллилуйя!» Это то, что я да. был рожден делать. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является днем пожертвований на передачи «Победоносный голос верующего», поскольку так наставил нас Дух Святой. И в пятой главе послания Галатам Дух Святой помогает нам понять этот основной фундаментальный принцип. Плоть производит определенные вещи. Дух, рожденный свыше человеческий дух, производит определенные вещи и Он называет их плодом, что хорошо. Так назвал это Иисус. И мы знаем, что плод Духа, это, конечно же, любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание. На таковых нет закона. Но Он также говорит, что плод плоти, и Павел перечисляет там все эти разные вещи: Убийство и все остальное, нехорошие, и все остальные нехорошие вещи. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряя вас, как и прежде, предварял: не делайте да, этого. Не делайте это. И теперь шестая глава, шестой стих. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Все Сеющий вплоть свою, пожнет все вот эти вещи, перечисленные раньше. Но если вы будете сеять в свой дух, если вы даете в служение наставляющего, это укореняется. То слово, которое вы услышали, которому вы были научены и наставлены, пускает корни и становится вашим, и производит что-то в вашей жизни, в вашем духе. Молитесь об да. этом, и будьте послушны тому, что говорит Бог. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До следующей встречи! Будьте благословлены! Помните, Иисус Господь!